Что будет, если пить много воды? Задавались ли вы вопросом о том, что будет, если увеличить норму выпитой воды, и что произойдет с организмом в данном случае? Хотите узнать ответы на эти вопросы? Оставайтесь с нами. То, что мы состоим на две трети из воды, знает каждый, однако с возрастом это соотношение уменьшается. Если младенец по статистике имеет 70-75% воды от массы тела, то к 50 годам ее остается в районе 50%. Как раз вот этим фактором учеными и объясняется процесс старения, ведь клетки человека перестают иметь способность к удерживанию в себе жидкости. Норма потребления чистой негазированной воды в день составляет полтора-два литра в сутки. Такой объем достаточен для того, чтобы наш организм работал правильно. Но что же произойдет, если допустимую норму превысить? В данном случае есть вариант развития нескольких возможных сценариев. Выпивая 5 литров воды в сутки, состояние организма ухудшится, однако к плачевному состоянию не приведет. Но в случае употребления такого же количества воды за несколько часов, вероятно возникновение интоксикации водой или отравления. Излишнее количество выпитой жидкости грозит значительному нарушению водно-солевого баланса человека. Такое состояние может привести даже к летальному исходу из-за высокого натриевого дисбаланса, который стимулирует разрушение клеток, приводя к появлению гипонатремии. Первыми основными симптомами отравления водой могут быть головокружение, а также рвотные позывы, а при отсутствии медицинской помощи возможен неблагоприятный исход. Такое отравление нередко может случаться у марафонцев, которые выпивают большое количество воды при беге на большие дистанции, но также могут попасть в группу риска и стремящиеся быстро похудеть, запивающие чувство голода водой. Подводя итоги, можно сказать, что заботиться о своем здоровье нужно каждому, но перебор потребления даже такого чистого вещества, как вода, может нанести вред организму. Следите за здоровьем правильно, и тело обязательно отблагодарит вас в ответ. На уроке заскучал? Подпишись на наш канал!